Слышь, Да-да. Я вас слушаю. Значит, запоминай, машину нужно помыть. Только аккуратно. Она не из дешевых. Хорошо. Я там, где редко из грязи, гнязи. Где не полететь, вниз тянет на зим. броня одолеть сам лазал, лазал, Там хитрый кастинг наверху, их там праздник. Все? Так, ваша машинка готова? Бедный. Ключи, где? Слушай, я, видимо, у себя их в машине забыл. Быстрее, неудачи. Хорошо, ваши ключи. Солнце Спасибо большое, что подменили. Не за что, дружище. Биги работают. Откуда машина? Друг, это моя мойка. Счастливого пути тебе.